Кому, кому здесь может быть мало, чтобы еще пачка масла сверху? Это, поверьте, то еще дерьмище, которое вам никогда не нужно есть. Друзья, привет! Сегодня я посмотрел видео Андрея Смаева, где он показывает рецепт своей углеводной бомбы для дрещей эктоморфов. Не говорите, что после этого вы не наберетесь. Ну и, конечно, как истинный эктоморф, я обязан это заценить и поделиться с вами, действительно ли вам это поможет, потому что я эктоморф, который все-таки смог набрать. Но то, что показывает Андрей в своих видео, лично у меня это вызывает прям бурные эмоции. Так что давайте посмотрим на этот рецепт с точки зрения реального эктоморфа и выясним, поможет ли это набрать мышцы или вы наберете чистые ну как вам калорийный очень вот для эктоморфов потому что эктоморфом заходит все им хоть говно дай с лопаты все прогорит Серьезно? У эктоморфов все прогорит? Нет, я, конечно, очень много раз слышал такое, вы по-любому от своих фитнес-ютуберов, да просить меня, Арчи Моррис. но никто не отменял приход калорий и расход калорий. Если ты тратишь больше, ты худеешь, если ты кушаешь больше, ты толстеешь, если ты где-то вот посерединке, то, как правило, ничего не происходит, или вы думаете то, что у нас у эктоморфов какой-то атомный реактор в желудке стоит особенный? Кто там на диетах, естественно, это не надо есть, потому что вы на диете. Это будет сладкий пирог. Вы можете кушать на диете сладкий пирог и картофель или все, что захотите. Главное соблюдать калорийность. Ну просто многим соблазняться не надо на это. А здесь я согласен с Андреем, и не стоит кушать что-то сладкое, потому что это вас соблазняет кушать еще больше, еще больше и еще больше. И в итоге вы не на диете. Это чисто, я говорю, для эктоморфов, почему-то, потому что у них все прогорит в любом случае. Нет, если ты в профиците, то ты по факту в профиците. Нет никакого магического расхода калорий. Ну по факту это углеводная бомба для эктоморфов, Привет, Калимасу, как говорится. Я сам смотрит на сломать. Привет, Калимасу. серьезно, это должен быть тогда пирог из дошиков, майонеза, сосиски. В общем, все туда сваливал. Кучу калорий, куча жира, куча углеводов. И идет это все явно не туда. Называется пирог-муравейник. Я лично обожаю муравейник, но именно так я и стал жирным. Поехали еще по ингредиентам. По ингредиентам, короче, половина пачки масла. Рогачевская сгущенка. И пачка печенья вот такого стоит 30 или 35 рублей. О, да, банка сгущенки, пачка масла и печенье. По-другому, э-кей, да здравствуй, диабет. Не орел там, не ни херел, ничего такого нет. Три пачки. О. Нет, серьезно, вы правда думаете, что вы съедите торт, и он пойдет в мышцы, ваш бицепс пойдет, ваши грудные ноги, плечи. Серьезно? Колораж вот в этой пачке 180 грамм, по-моему, да? На 100 грамм Чистый жир, масло это калорий. чистый жир, тут очень много калорий И прикиньтесь, есть такую пачку в день Но нет, залить это сверху сгущенкой и двумя пачками печенья И отрезаем 100 грамм масла в наш стаканчик То есть это чуть больше половины И кладу сюда да, зачем кухонные весы, зачем свешивать, можно же просто отрезать на глаз. Это огромная ошибка всех худеющих, ну и набирающих тоже. Сгущенка, кстати, хорошая, белорусская, если кто. Она без заменителя молочного жира, это вот хорошая сгущенка. Чистый сахар с молоком и жиром. Давайте пока что не будем говорить о какой-то, знаете, здоровой составляющей для организма. Чисто калории, да, просто калории. Зачем вам столько эктоморфы? Кушайте нормальную еду, здоровую еду. Это, это как, как бы совет какой. То есть у вас есть, допустим, 5 приемов пищи. И между ними вы втыкаете вот такие приемы пищи. Это, опять же, не, не говорит, что после этого вы не наберете. И вот здесь роковой момент. Он говорит о том, что всовываете вот эту тему, торт, между основными приемами пищи. То есть, вот прикиньте, вы съели свою дневную норму, и вы думаете то, что вы не набираете. И всовываете что этот торт на сколько там калорий? Давайте посчитаем. Что-то в районе 3600 калорий на этот торт. Вы вот, представляете, вы 3600 калорий делите на все свои приемы пищи и просто закидываете в промежутки. Это очень много. Да здравствует ожирения. Причем очень быстро, очень скоро, из гарантии. Ни одна генетика эктоморфа не, так сказать, не вывезет того, что вот ну тут, собственно. Тут не то, что генетика эктоморфа не вывезет, тут поджелудочная загнется быстрее. Я просто от сладкого отказываюсь. Ну а ты отказываешься? В самое время старина, они сегодня Попробовать все равно надо А Пари он скорее всего заботится о своем здоровье Только не нужно сваливать все в кучу сладкого Ну типа не нужно отказываться от фруктов все же самых Они сладкие, но они полезные достаточно В умеренных количествах, если ты считаешь калорий. В свое время, когда я набирал Это было в техникуме Я купил вот эту фигату Чтобы мы с женой просто очень пироги делали часто Каждый день Пироги на массу каждый день Вот это я понимаю с кайфом набор Это если только с одной пачкой а у нас их будет две. То есть это еще 860 калорий. Смотрите, с каким счастливым лицом он показывает на эти две пачки печенья. Просто кусочки сладости и наслаждения. У нас их будет две. Нет, по факту хватило бы на самом деле одной. Но зачем, если можно накинуть еще 800 калорий сверху? 3600. 3600. Ну если не хватит, тут еще подсчитаем сколько. 3600 калорий, а теперь представьте сколько там действительно нужных вашему телу веществ Начиная с аминокислоты, с которых собственно растут ваши мышцы, витамины, минералы Походу они их забыли До однородной массы и высыпаем в нашу чашку Прикольно нет, на самом деле, с точки зрения десерта, это прям реально выглядит довольно вкусно. И я очень-очень люблю такую штуку. Но камон, господа, давайте вспомним. Наши мышцы растут из белка и энергии. Но энергии бывает разные. Не нужно запихивать себя тонны сахара и тонны калорий, чтобы набрать. Вам нужно кушать норму, необходимую норму. По калориям, необходимую норму по белку, окей, okay, полным аминокислотам и, конечно же, вода. И энергия. Но не нужно, не нужно этой энергии сверх 3000. Она не даст вам вот этого экстра мышечного роста. Особенно, когда этой энергии сахара напрямиком уйдет в жир. Вместе с жиром. 35 рублей за пачку. Угу. Вот считайте, даже если мы с учетом двух пачек, 70, 70. разгущенка. 70... 70. И масло 90, но, грубо говоря, 210 плюс 20, 230 рублей. Весь торт уходит По факту. Я думаю, у всех есть возможность. Кстати, бюджетность этого всего круто. Мне самому приходилось покупать горох и есть горох для того, чтобы добирать по углеводам и белку. Потому что он стоил дешево. Всего лишь, по-моему, 17 рублей за килограмм. Но... 254 рубля давать за сахар и жир, для того, чтобы вырасти себе вот такие вот здоровенные бока, от которых я избавляюсь, ну зачем? Здесь все равно продукты более-менее, они не такие, как там Е, то есть вот сгущенки Е нет, в печенье в этом Е нет. В масле тоже ей нет. Да, на пачке может быть и не написано Е, но хорошо, что там написано другое. Например, пальмовое масло, скорее всего, или гидрогенизированный жир, с которой я прям вот на 99,9% уверен, что оно там есть. Это, поверьте, то еще дерьмище, которое вам никогда не нужно есть. Полностью нужно это минимизировать в своем рационе. И да, я понимаю, когда этого хочется, там, я не знаю, раз в месяц, в неделю, там, ну, изредка себе что-то такое захомячить, ну, хочется. Ну, окей, ну, съешьте. Но есть это постоянку как говорит например андрей да, закидывать эктоморфом мало того что опять же вы наберете лишний жир так вы еще получите кучу проблем со здоровьем нет возможно я ошибаюсь они действительно прочитали состав и там действительно все хорошо и четко и супер возможно ошибаюсь окей если это так но тем не менее сахар и жир это вот такой способ он как бы холостяцкий то есть когда не надо заморачиваться с э, духовкой Рассказываю действительно эктоморфу холостяский способ. Просто покупайте пачку творога, покупайте банан, покупайте гречку. Быстренько закидывайте гречку в кипяток, она за 5 минут у вас отваривается, даже можно меньше. За это время, пока варится гречка, открывайте пачку творога, раскрывайте банан, кладете творог. На тарелку, вместе с бананом, засыпайте туда гречку, и вуаля, зашибись. Вкусно, четко, полезно, и уж поверьте, от этого будете расти. И не просто дополнительные складки на боках, а именно мясо, то, что и ему нужно. Вообще, в идеале, в идеале использовать сгущенку вареную. Вареная сгущенка реально топ, я просто обожаю вареную сгущенку, и сгущенку это тот муравейник. Без разговоров, но нельзя такой есть каждый день. Да и вообще, в принципе, нежелательно. И, конечно, такая здоровенная рука в кадре Андрея на полэкрана намекает о том, что Андрей-то, скорее всего, шарит. Он же ведь накачался, он же ведь огромный, здоровый здесь. И, конечно же, хочется. А я тут сижу какой-то дричь, да, что-то вещаю. Но нет прямой корреляции между сантиметрами бицепса и о том, что ты можешь вещать вот такие вот не совсем здравые, под предлогом здравых вещей. И потом вы это как торт отрезаете и точите. То есть это просто, это вкусно. И как бы больше-то ничего не надо. Да, единственное, вам нужна аминокислота для того, чтобы мясо росли. Окей, давайте предположим, и вот просто представим такую ситуацию. Вы эктоморф, вот среднестатистический эктоморф, вам, например, там от 14 до 18 лет, вы живете с родителями, вы не можете набрать, и вы не знаете, что делать. Что же вам делать? Да все просто. Нам нужно первое купить кухонные весы, где вы можете четко отслеживать еду, которую вы кушаете. Но возникает, конечно, законный вопрос. Как, например, в Звесте только что приготовили мамин борщ? Да никак, его можно не кушать. Ну или, конечно, ладно, если вы любите этот борщ и вы хотите его съесть, но взвесьте, хотя бы примерно накидайте, это будет гораздо лучше, чем совсем ничего не считать. А лучше, на самом деле, готовить самому и нести ответственность за свой рацион. Ты полностью знаешь, сколько, чего ты и как ешь, и у тебя все цифры перед глазами. Ты все светил ты все посчитал. Изи, быстро, просто, удобно, еще и набираешь. И не нужно никаких экспериментов изобретать. И никакие сказки не нужно рассказывать о том, что ты не можешь набрать. Потому что ты видишь, если ты ешь меньше, ты не набираешь. Ты добавляешь калории, ты ешь больше. Соответственно, раз ты добавил калорий и все, ты набираешь. А если все-таки до сих пор не набираешь, то еще добавляешь. Ну и, соответственно, так до тех пор, пока не убедишься, что у тебя хватает белка, хватает энергии для того, чтобы ты рос. Ну и, конечно, то, что твой рацион полноценный. Лично для меня вот это вот тесто, которое еще перед заморозкой, выглядит уже вкусно, потому что я действительно это обожаю. Но я-то отдаю себя, что, например, по сравнению с той же самой овсянкой, овсянка будет гораздо лучше, даст мне больше энергии, потому что она будет распределяться равномернее. Она будет полезнее, потому что там все-таки сохраняются хоть какие-то полезные вещества. Просто суть-то какая. То, что по факту дневной рацион, в принципе, обычного человека 2,5. А тут вот в этой хрени уже... 3600. Еще одна здравая вещь. Рацион среднестатистического человека 2,5. Но давайте посмотрим, как выглядит среднестатистический человек. Мягко говоря, не очень. Так нужно ли вам есть 2500 калорий, когда вы, например, целыми днями работаете, либо целыми днями учитесь, у вас не слишком большая активность? Нет, не нужно, вообще никак, особенно сверху этого накидывать торт. Если вы, опять же, эктоморф, который много тратит энергии, там, я не знаю, играете в футбол, волейбол, баскетбол, на физру ходите каждые два раза в неделю, например, там три, сколько у вас физдра, еще куда-нибудь, и сверху при этом вы еще тренируетесь в зале – Хорошо, возможно, еще там поправочка на рост, это все такое, вам нужно больше калорий, но не половиной тысячи, господа. Это слишком много, это очень, чтобы вы понимали. Даже для меня, для человека, который очень любит поесть и спокойно может съесть чистой едой, там вот гречкой, сухой гречкой 6 тысяч калорий, вот на изи я съем ее за день, например, да. Это много, это очень и очень много. на троих это сколько у нас будет? По, мы... по 1200. Но это если мы на троих съедим. Просто мало ли вы сейчас начнете и откажетесь. Типа что, я не хочу больше там или еще что-то. Они делят это на троих и получается примерно по 1200 калорий, что в целом уже в принципе дофига. Но терпимо, терпим. Вы можете потратить это там за сегодняшнее кардио, например, либо за там еще три тренировки, да, вперед. Если не будете, конечно, сверху наедать еще такой же каждый день. Но если каждый день, так это стопроцентный профицит и стопроцентный жир на боках. Можно вообще всю пачку масла положить, это еще больше калорий будет. Это опять же для тех, кому вдруг мало. Кому? Кому здесь может быть мало, чтобы еще пачку масла сверху положить? Мало складок на боках, давайте еще навалим. Вам просто это надо вырабатывать, особенно кто на массу наборит. Это можно всем, аминдоморфом и мезоморфом, если на, на наборе спокойно. Надо вырабатывать, ребят, просто представьте, сколько нужно времени, чтобы потратить сверху вашего дневного рациона вот эти три 600 калорий. Это, я не знаю, это нужно просто кардио подряд несколько часов и то сколько часов давайте посчитаем человеку вот допустим мне чтобы сжечь приблизительно 3600 калорий у меня на орбит рейки вот на этом вот эллиптическом тренажере при максимальной нагрузке при средней такой вот скорости довольно средне-высокой на пульсе 150 нужно примерно 4 часа чтобы это жить беспрерывно с постоянной нагрузкой 4 часа и то еще не факт скорее всего это очень меньше калорий прикиньте да сколько нужно тратить энергии для того чтобы вот это вот есть каждый день. Это сверху вашего дневного рациона. А силовые тренировки так много не тратить. На силовых тренировках, это я раньше думал, что я там расходую по 2000 калорий. Вот смотря на эти часы. Знаете, что я получил? Смотря вот на эти часы, ориентируюсь на 2000 калорий. Щеки здоровенные. А еще залитый пресс. И никакие банки у меня сверх не отросли. Сейчас ты попробую, чисто на массу. Че скажешь? Мне нравится. Да я уж ел что-нибудь И ребята сидят точно, да, все вкусно, все счастливы, все круто Но давайте не будем забывать один момент Друзья, мышцы растут не из экстра огромного объема еды Вам нужны аминокислоты, белок для роста мышц и какая-то энергия Не слишком много калорий, да, а ваша норма И чуть-чуть, возможно, больше норм Это опять же такие спорные моменты, сейчас не будем затрагивать не стоит переедать, не стоит впихивать себя вот эти вот нескончаемые объемы сладкого, жирного, затариваться, я не знаю, в маке, в KFC, еще где бы то ни было. Вам, конечно, даст определенный буст с точки зрения состояния психологического. Ну да, вы едите каждый день вкусно и круто, каждый день торт, каждый день KFC, кто бы не хотел, кто бы отказался, да? Мало кто бы отказался, но жиробилдинг, он вам нужен, вот реально. Вы идете в зал для того, чтобы растить жир или наращивать мышечную массу, становиться эстетичными и жесткими. Нет, если ваша цель это условно пауэрлифтинг, тяжелый пауэрлифтинг, прям жесткий, где нужно максимальное количество веса всего там и мясо и не мясо вы прям вот-вот максимально в силовуху только в силовуху это одно там как бы я вот сейчас за это не говорю но если вы просто это который хочет набрать который хочет стать эстетичным ни в коем случае не вздумайте кушать вот такую тему каждый день полностью и в принципе поглощать тонны калорий все что вам нужно сделать это посчитать свою норму кушать необходимое количество белков необходимое количество жиров и все, что осталось на углеводы Неважно, сушка это, набор ли это На сушке вы просто в дефиците на наборе Вы либо на более-менее такой поддержке Потихонечку растете, либо вы уходите В небольшой префицит, но не сильно жиреете А здесь же получается именно зажор И конечно скажу что ко всем этим ребятам И к Андрею в частности Я отношусь с большим уважением за его заслуги За его показатель, за то, что он в принципе Делает и показывает Это очень круто, я во многом с ним согласен Но то, что он показал вот именно здесь Конкретно в этом видео, конкретно этот рецепт Рецепта конкретно столько калорий, но не, господа, так нельзя, так нельзя. Так что, если понравился формат, пиши в комментариях, что надо дальше сделать, какой обзор. Залетай на сайт и покупай мои программы тренировок и питания. Только четкий мышечный набор, без жира, с хорошей скидкой. До встречи!